У нас вот, видите, он немножко вот даже шел вправо. То есть он был как бы... Вы чувствуете, что торчится? Сам? Конечно. Пост, торчит. Конечно. У -у -у. Вот, а вот в этом месте я говорю, вот тут вот, у меня был прям такой... И вот, знаете, вот в этих а, частях такие вот шарики, как будто вот... Это горшевидные мышцы. Да. Здесь болезнь есть? Нет. Можно сутуриться. Нет, нет, нет. Вот, молодец. Ну, у нас все, вся поясница ушла. Ну, вся поясница выбиты. Второй, третий тоже вышел. Поясница все у нас грустна. Да, поэтому. Нет. И здесь тоже. Ну, вот у нас как-то о чем вы помните, говорит, да, что звонки да, да, да, взащит. Да. Вот это место. Это вот это место. Здесь да. каждый звонок. А с перекошем больше двух ну, сантиметров вот эта нога короче. У нас получается, вот эта мышца зажата, вот эта растянута. У вас uh -huh. получается все ваши наклоны, все ваши а, подъемы ощущения. То есть вы делаете за счет вот этой мышцы. Uh -huh. Вот эта мышца у вас деградирована, она uh -huh. практически не работает. Uh -huh. Дальше поехали. Здесь, здесь, конечно, гибат-беда. Я не обещаю, что я с первого раза сделаю, но легче будет однозначно. Потому что то, что у вас здесь есть, конечно, это... Да, это жесть. Тяжело вам. Вдох глубокий, выдох. Вдох, Вдох, Чуть-чуть потяну. -чуть. <связанных> Все, <красавец>. прослабись. <связанных> Крустнул покушали, грудного отделя тоже. В пояснице не упадет. это мои любви. Это самое лучшее, о чем можно мечтать. Просто страшно. Просто страшно, не пугайтесь. Все, пучка. Я просто умею <связанных> расслабляться. <связанных> я просто знаю. Красавица вообще молодчина. Если напрячься, то себе хуже. Да, да, да, мышь спать. Что это? Ну что, мне же нужно ваше с коскопией исправлять. Что, думаете, есть возможность? Нет, есть, конечно, конечно, Ладно. если вы еще будете делать потом упражнения специально для укрепления, я вам даже больше скажу, вот эти косточки вы за полтора месяца сможете убрать. Да, а вода у меня с рождения. Вода. Когда мы рождаемся, практически процентов людей смещают позвонки. Потому что еще и ребенок проходит, родовые пути тяжеловат, да? Вот. Плюс, когда его вытаскивают из утра, как раз получается, ему смещают все. Вот если бы мы потом поставили эти позвонки на место. Понимаете, ребенок до четырех лет, он не понимает, что с ним происходит. Ну, да. Он не понимает, болит ли у него голова, он просто плачет. Конечно, да. Он не понимает, если у него кружится голова. Открою вам секрет. Когда до четырех лет, дети не понимают, кружится ли у него голова. Да. Головокружение – это из-за смещения позвонков вот дети думают, что они на карусели вдох на спину вдох У нас крестец так торчит, это уже не пятый позвонок, это крестец, пятый потому что провалился. Сейчас мы его вернем в Таз у нас ровненький сейчас, ножки идеальные, больше двух сантиметров, таз выровнялся. Этот урок, конечно, остался, потому что его пока выталкивает пятый позвонок, еще до конца его ставить, ставить не могу, потому что иначе сейчас там конфликт начнется. Давайте, трогайте, попробуйте найти эту пилипочку. Ну, сложно, но она есть, но сложновато ее найти. Уже сложно найти, да? Ну да, уже. Трогайте здесь. Видите? Вот это? Да, да, это будет не должно. Она у вас вышла на более чем на 4 мм. Угу. Вы куда-то? Да, сюда, сюда, Надо? сюда. наружу, Да, вот сюда. Угу. И у вас, соответственно, пережался канал. Угу. научный. Выдох. Вдох. Вдох. Тропите. Слушайте, уж Прям чудеса. Сейчас мне косые мышцы, вот эти тянуть надо руки до голову заново. Так же, да? Да, да. да. Вдох. Выдох. А вот это что, сустав, суставы, да, с-с. Повышенная. то повышенная да? Я объясняю, как. Скорее всего, была смещена шея, нормальный электросигнал не проходит и не фиксирует на суставы. Да, да. да. И также на коленях. А это полностью идет. Чревато с чем? Ну-ка, руку дайте мне. Да, обратный выгиб немножко есть. Соответственно, это чревато тем, что колено может в обратную сторону выгибаться. А, меня так, она так да. выгибается. Это очень опасно. И у меня так сделать так. Я сейчас буду вот так руку водить. Не помогайте, не мешайте да -да -да. Мне хорошо? Да -да -да. Я буду сдавливать вот эту мышцу. Да. Будет болезненно, если вы не выдышите. Пойду. Помогать мне не надо. Три. У вас <coughs> грудь выше да, немножко э, есть, не не горизонт? То есть нет, это не идеально, в зеркало смотрите есть? Смотрю. Да, просто бывает такое, что у женщины одна грудь немного... не у меня вроде да. ну, может быть, чуть-чуть, но да, так, да, да. Ну, так... Не, не так, может быть не идеально, просто не может быть, ну, потому что даже да. по напряжению мышцы я это вижу. Угу. Да. как Нас тоже учили изначально, что слева-справа человек, диспропорция, это нормально, и когда я вот этим делом занялся, я понял, что это ерунда полная, что справа-слева человек должен быть одинаковый. но лишь бы вы не получили вот эту вот травму, что... Угроза уворачиваем колени на запах. Вот. Угу. То есть у меня это с детства. Да. Угу. У вас есть проблемы со связкой с, э, со смазкой суставов. У вас есть проблемы с вязкой. Сейчас шею поставили. Сейчас электросигнал пойдет. Постепенно это надо наращивать, да? То есть займет ну, минимум несколько месяцев надо работать. Чтобы у нас вот эти суставы, они уже разбиты все, да? Разбиты. можно укрепить или Но пока сейчас будем смотреть реакцию вашего организма. Потому что вот только сейчас у вас шея стала, Вам никогда этого не делают. И даже... Вам 30 лет, вам никогда этого не делают. Никогда. Ну, если вы делают, там по-другому было. Посмотрим. Сейчас я хочу посмотреть, то есть мне нужно хотя бы месяца полтора посмотреть, какие изменения в вашем организме будут происходить, если что-то будет здорово, если вы на вайфе в какие-то свои докладывали, изменения, ну да. пожелания. а с вами можно как-то... Ну, со мной нет, а вот девчата напишите, ага. на это, они все равно, я всегда все изучаю. У -у -у -у -у. То есть, все. Вот, поэтому так. Следующая. Наша организация, центральный «Аленький цветочек». Наша организация, вот наш сайт, он вывозит эти данные. Но организации в этом году 19 лет, и uh -huh. я сам в этой организации с 2008 года. У нас вылетел крестец. Это есть Это, это, это S1, знаете, да, да, да. Да. Вот да, да, да. Сейчас я его всадил сюда, тем самым я, получается, вот это расстояние, которое почти 7 миллиметров здесь было, он здесь торчал. Сейчас я его поставил сюда, потом uh -huh. сюда. Сколько там осталось примерно? Ну, осталось, ну, миллиметров два-три осталось. Внутри давайте. Плохой прям три осталось. Да. Это, это ваше. Ну, вот что это сползет, поза. Может, сползет опять, да? Дай бог не сползет. Дай бог не сползет. Но связки же не держит. Связки. Раз ну, вы же танки. не скачете на лошадь сейчас. Ну, не скачу. То есть, это, это, это, это, Кстати, это, это, это вот эта поза и вот эти горизонтальные нагрузки. Есть, вот это, куда, ну, хорошо, туда. вот так не делай, да? А когда? Посмотрите да. а, сэ, в а, видео про осанку. Да. Там как все хорошо. Ладно you <music>